Доброго дня, участники Немиркин шоу. Итак, как понять, что это расстройство, а не черта характера? Кто не чувствует себя немного неловко, когда входит в комнату, полную незнакомых людей? Застенчивость – это черта характера. Это первоначальная неловкость, которая предшествует вынужденной светской беседе. Простое неприятие внимания, но оно не вызывает беспокойства. Социальная тревожность, с другой стороны, это всепроникающий, сильный страх быть осужденным, униженным, отвергнутым или смущенным в социальной среде, который приводит к беспокойству или избеганию. Хотя застенчивость и социальная тревожность имеют схожую физическую симптоматику, есть черты, которые их отличают. Помните, что это видео носит информационный характер и не должно использоваться в качестве рубрики для самодиагностики. Если у вас есть какие-либо личные вопросы или опасения по этой теме, пожалуйста, проконсультируйтесь с лицензированным специалистом. С учетом сказанного, вот семь признаков того, что вы не просто застенчивы. Первый – избегание или бегство из очень публичных мест. Когда вы оказываетесь в новой обстановке, открываетесь ли вы через некоторое время или придерживаетесь знакомой группы людей? А может быть, туалет поблизости или ранний уход покажется вам лучшим убежищем? Хотя застенчивый человек может чувствовать себя неуютно на вечеринке, где он никого не знает, человек с социальной тревожностью будет избегать общественных мест. Этот симптом может перерасти в агрофобию. Публичные ситуации, такие как ужин в ресторане, свидание или возврат товара в магазин, могут быть пугающими для человека с тревожным расстройством, поскольку в них существует вероятность отказа или смущения. Если избегание невозможно, люди с социальной тревогой могут попытаться избежать ситуации, используя тактику крайнего избегания и бегства или безопасное поведение. Проблема с защитным поведением заключается в том, что оно создает иллюзию того, что вы пережили события, Однако вы все равно чувствуете вину за то, что не смогли справиться со своей тревогой. Второе – чувство стеснения перед другими людьми. Чувствуете ли вы себя неловко в общественных местах? Вам кажется, что люди наблюдают за вами и осуждают вас? Возможно, вы даже не привлекаете всеобщего внимания, но все равно испытываете необъяснимый страх, что в какой-то момент что-то произойдет, и все начнут вас осуждать. Тому, кто не страдает от социальной тревоги, это может показаться нелогичным, но в этом-то все и дело. Социальные тревоги иногда не имеют логики. Они могут возникнуть в самый случайный момент и заставить вас внезапно почувствовать, что на вас упал свет прожектора. Некоторые физические симптомы включают потливость, учащенное сердцебиение и приступы паники. Номер три. Страх перед физическими симптомами, которые могут вызвать у вас смущение. Можете ли вы почувствовать, как определенный набор физических симптомов начинает проявляться, как только вы выходите на улицу? Постоянно ли вы охлаждаете горящие щеки тыльной стороной ладоней? Один из способов, с помощью которого социальная тревога может перейти в застенчивость – это физические признаки. Оба эти явления имеют физиологические сходства, такие как покраснение, потливость, жесткая поза и дрожь. Однако у человека с социальной тревожностью телесная реакция может вызывать беспокойство. Эти физические симптомы увеличивают нагрузку, связанную с выходом в общество. Вы постоянно беспокоитесь о том, как другие могут оценить вас за эти внешние симптомы. Даже если ваш разум на несколько секунд затуманится, вы можете почувствовать, что произвели плохое впечатление. Номер четыре. Страх, что другие заметят, что вы выглядите тревожным. Быстро ли вы отводите глаза после быстрого приветствия? Вам удобнее смотреть по сторонам во время общения с другими людьми? Хотя застенчивость может быть первоначальной движущей силой, со временем она проходит, и вам становится удобно поддерживать постоянный зрительный контакт. Напротив, социальная тревога не исчезает после первых нескольких минут общения. Пока вы чувствуете ее присутствие, вы все время не хотите вступать в открытое взаимодействие. Поскольку ваша социальная тревога ощутима для вас, вы боитесь, что она заметна и для окружающих. Таким образом, возникает еще большая тревога. Номер пять. Тревога в предвкушении боящейся деятельности или события. Является ли зеркало вашим доверенным лицом за несколько месяцев до публичного мероприятия? Перед большим событием, таким как презентация, нормально чувствовать себя немного тревожно. Если вас сдерживает застенчивость, то через некоторое время она может уменьшиться. Однако, если вы испытываете социальную тревогу, вы можете месяцами думать обо всем, что может пойти не так. В некоторых случаях эти мысли могут накапливаться в вашем сознании и заставлять вас избегать события или ситуации. Такое поведение может быть особенно пагубным, если это связано со школой или работой. Наличие честной системы поддержки может помочь облегчить самую сильную нервозность. Номер 6. Прошлый негативный социальный опыт. Есть ли у вас жесткое воспоминание о том, как все пошло не так в социальной среде? Когда вы впервые сталкиваетесь с неудачей на социальном мероприятии, она, как правило, укореняется в вас в виде ужаса. Однако если это была просто застенчивость, то в следующий раз, когда вы столкнетесь с подобной ситуацией и выйдете невредимым, часть этого страха рассеется. Но когда вы испытываете социальную тревогу, никаких усилий недостаточно. Вы всегда ожидаете худших возможных последствий. Вы теряете интерес даже к работе над базовыми социальными навыками. Хотя окончательная причина социальной тревожности неизвестна, исследователи считают, что неразвитые социальные навыки могут привести к социальной тревожности. Если вас дразнят или издеваются над вами за вашу социальную неловкость, это может привести к тому, что вы будете бояться дальнейших социальных взаимодействий и усугубить социальную тревогу. И номер семь. Проводить время после социальной ситуации, анализируя свое поведение и выявляя недостатки во взаимодействии. Обдумываете ли вы разговоры до глубокой ночи? Постоянно ли вы думаете о том, как вам следовало ответить, уже после того, как тема разговора исчерпана? Иногда мы пересматриваем прошлые моменты, чтобы извлечь из них уроки и стать лучше. Но зацикливание на каких-то деталях прошлого обычно заканчивается тем, что неуверенность в себе закрадывается из уголков вашего сознания и заставляет вас чувствовать себя неполноценным. Однако для человека с социальной тревожностью зацикливание на какой-то мелочи не похоже на выбор. Социальная тревожность – это видение себя через призму кого-то другого. Следовательно, вы можете быть склонны к зацикливанию и анализу прошлых взаимодействий, особенно разговоров. Триггер находится в той части разговора, которую вы продолжаете воспроизводить. Только когда вы придумаете лучший ответ, вы сможете отпустить его. Отпустить ситуацию – это сложный шаг, и на его освоение может потребоваться некоторое время. Каждый человек испытывает тревогу в разной степени. Поэтому для достижения положительных результатов важно получить профессиональную консультацию, учитывающую индивидуальные потребности. Ваши опасения ни в коем случае не являются причиной для того, чтобы отгородиться от общества. Обратившись за соответствующей поддержкой и помощью, вы вскоре сможете воспринимать окружающий мир как поле боя, на котором вы победили. Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться с этими двумя проблемами? Что помогло вам справиться с социальной тревогой? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, со своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми, кто размышляет об этих двух проблемах. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомлений, чтобы узнать о новых видео. Супер спасибо за просмотр!